IT-лицей Казанского университета стал специализированным учебно-научным центром и теперь открывает приемную кампанию уже в новом статусе. О том, как туда поступить и как будут проходить вступительные испытания, смотрите далее. В этом году IT-лицей Казанского университета принимает учеников в 7 классы порядка 50 детей и в профильные 10 классы около 20-25 детей. В этом году для поступающих будет организовано два тура. Первый тур тоже очный, он пройдет в лицее, но в формате тестирования. Для седьмых классов это тестирование по математике и по русскому языку. Для десятых классов к математике и к русскому языку прибавится профильный предмет. То есть если они выбирают соответствующий профиль, они будут выбирать и экзамен, информатику, физику или химию. Успешно прошедший первый тур ребята будут приглашены на второй этап. Пройдет он в формате учебных сборов в вместе с проживанием. Так каждый сможет попробовать себя в качестве ученика IT-лицея. Посидит на уроках, сходит на дополнительные занятия и кружки. За 3-4 дня мы э, с ребятами ну, поймем, насколько они к этому формату э, готовы. А для нас будет важно посмотреть ребят со всех сторон, понаблюдать за ними, насколько они мотивированы, насколько они могут вот в этом. В режиме повышенной образовательной программы обучаться. Мы посмотрим и на обучаемость их, то есть как они осваивают новый материал, как они выдают результат. По итогам второго этапа будет опубликован список поступающих, которые могут далее успешно обучаться в IT-лицее. Первый тур пройдет 15 и 16 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте application.kfu.ru По этому же адресу можно записаться и на дни открытых дверей, которые проходят в лицее по будням. И мы нацелены на то, чтобы наши ребята были лидерами трансформации цифровой в любых сферах. И в химии, и в биологии, и в нефти, в нефтегазовых технологиях. То есть они должны вот этим инструментарием пользоваться очень легко, свободно, быть уверенным в этом. Те, кто желает стать специалистом в сфере IT, могут подать заявки на обучение до 13 мая. Диана Желенкова, Фарид Хитоглы, Универ -Ньюс.